Друзья, всем привет из солнечной и жаркой Алании. Мы продолжаем вас знакомить с интересными магазинами, которые расположены в Алании. И сегодня мы отправляемся с вами в оптику Туана, которая находится в самом центре Алании. А именно, если идти от магазина де-факто по этой улице до самого конца, вы непременно увидите Туану Аптик с левой стороны. Ну и конечно же от набережной по прямой вы можете дойти до фонтана, который расположен здесь. И на вот таком вот небольшом перекресточке вы увидите оптику, которая называется туан. Для того, чтобы вы не заблудились, все контакты этой оптики, местонахождение на карте, я оставляю в описании к этому видео. Дорогие друзья, хочу познакомить вас с Джембаем. Он владелец Туана Оптик, и сейчас он немного расскажет о себе и о своей компании. Uzak ve yakın sorununu bir gözlükte çok iyi bir şekilde çözüyoruz. Hı hı. Bir gözlükte hem uzağı hem yakını çok rahat görebiliyorlar. Bunun için kullandığımız e, markalı camlar Zais ve Essilor e, içeride onları da gösterebilirim. Güneş gözlükleri, numaralı gözlüklerimiz hepsi e, çok rahat bir şekilde hı hı. müşterilerimiz ediniyorlar. Cemal, siz bu iş kaç senedir yapıyorsunuz? 30, 30'dan 30, fazla. 30, 30 senedir. 30. E, siz nerelisiniz? Дорогие друзья, сегодня мы с вами делаем обзор на оптику Туана, которая находится в самом центре Алании. Но пришли мы сюда по двум причинам. Первая причина это подобрать очки Айхана, потому что вы знаете, что он недавно у нас получил права на вождение машины и ему нужны очки, потому что зрение, ну в общем он сходил как к окулисту, и то и что-то у него там не так со зрением и э, мы пришли, чтобы купить айкану новые очки и поменять линзы на мои вот эти вот очки, потому что они уже старые и меня не устраивают по цвету. Э, Туана оптик была, э, оптик была открыта в 17 лет назад и 15 лет они находятся на этом же месте, ну, а сейчас Все. давайте познакомимся с ассортиментом сначала, а потом уже примерим очки, как я, так и Хан примерим новые очки. В план работает Оксана, она да. говорит на русском языке, но также у вас есть персонал, который говорит и на датском, и на английском, да. на немецком, в общем, на всех языках, да. но поскольку мы говорим на русском... И вы, конечно же, поэтому нас интересует больше всего русский язык. Оксана, расскажите, пожалуйста, на начало про солнцезащитные очки. Какие, Например, у меня есть фирма, итальянская настоящая, итальянская фирма, De Valentini. Вот, например, это стоит за 400 лир. 400 лир? Да, за 400 лир у нее хорошая линза, неплохая и такая форма интересная, да, очень да? интересная форма, да, такая. Угу. Но у вас есть солнцезащитные очки абсолютно разных да, форм, форм, форм, Вот, например, вот это цветов. за 530 так. лир. Угу. Вот это, например, солнцезащитная угу. Угу. Есть вот такие вот просто, это даже не солнцезащитные, это а просто от... так. оттеняющие угу. такие. Вот эти вот тоже очень угу. интересные. У вас есть и мужские, и женские, да, и есть, вот, я вижу тоже э, детские, детские очки, модели, да. они парализованные, да назад Вот такие вот модели интересные для девочек и для... Вот это э... тоже очень интересная модель, вот так посмотрите пожалуйста, mm -hmm. очень красивый, нежный. 50 лир вот эти вот стоят mm -hmm. детские да. очки, это а вот это 50 да, 50 лир. Да? 50 лир, 50 uh -huh. смотрите какие интересные. И на самом деле, друзья, не жалейте денег на хорошие очки и хорошие mm -hmm. линзы. Лучше купить ребенку за 50 лир очки, которые будут поляризованы, качественные, чем за 5 лир, непонятно какие вот очки. Это помогут. здоровье, это ваше здоровье и здоровье ребенка, поэтому обязательно выбирайте качественные, ну и служить они будут намного дольше. Ну да, да конечно. Конечно. У нас есть и для мужчины, вот, например, вот. Здесь видите, это мужские мужские модели. Да, мужские да? модели. Вот, например, это юнисекс модель. Ага. И mm -hmm. э, для mm -hmm. мужчин стоит 550 минут. Mm -hmm. mm -hmm. это тоже итальянская марка. Очень mm -hmm. известная, хорошая, красивая марка. И мужская, и женская mm -hmm. модель. Mm -hmm. Вот, например, у меня есть вот это кармен Марк. Посмотрите, как у нее линза красивая, этот Да, со очень интересный, да. да. Это, такая, э, это модель, на самом деле, когда она круглая, это модель американских пилотов. Угу. Но здесь она вот так вот обыграна и немножко сделана э, ромбовидной формы. Очень красиво, интересная. Угу. Вот, например, у меня есть очень э, известная марка Ita Italia Independent. Угу. Э, и у нее, вот, например, угу. очень красивые этот, линзы есть, очень хорошие линзы. И очень легкие. Очень они, легкие. Да. И вот они 750, 750 литров. И вот так открывайте этот настоящий Титаню. Вот, ага. вот так открывается. Поэтому они очень легкие. А, да. Да. Ну и конечно же вот такие вот э, тоже, тоже есть классические, да, классические да. варианты. Это настоящий Том угу. Есть разные цвета, да. варианты. Варианты. Все, все, все вот такие вот очень классические mm -hmm. тоже. Том Форда Стоят такие есть... 2415 uh -huh. Вот, например, самые известные вот этот модели Том Форда uh -huh. 2880, а эта модель стоит 3485. Uh -huh. Ну, конечно, очень они такие прям качественные, мощные, ночью. У нее лезы прямо вот, супер-супер, очень да. красивые. Кто любит вот такие вот интересные оригинальные вещи можно подобрать очки от 300 лир до вот пожалуйста за три тысячи лир можете можете себе выбрать угу. Угу. вот эти померим шикарный очень красивый да. красивые, да. модель очень, очень красивый модель черный тоже есть этот модель угу. черный цвет да. На самом деле, друзья, я вам всегда говорю, когда вы выбираете что-то, не бойтесь вот таких вот сложных моделей. Самое главное, как обыграть. Можно надеть белую рубашку, черные брюки и супер оригинальные, красивые вот такие вот очки. И будет это смотреться просто, просто очень интересно. интересно, да. интересно да. Друзья, и самые оригинальные очки в этой оптике, это, конечно же, вот такие вот очки с супер толстыми стеклами. Ну, конечно же, это шутка. Но если у вас раньше были... Оксана, ну это ведь на самом деле так, да? Раньше, если стекла были очень толстые, то сейчас с современными технологиями можно максимально облегчить жизнь да. тех, у кого такие толстые стекла. Да. Угу. Да. Вот еще одни интересные очки. Да, интересные. Это немножко обычные очки, но у них ага. цвет очень красивый. Очень интересный. Да. 500 лир такие стоят. Ага, и очень интересный такой. И у них есть всемирная колокрами. гарантия. Два года. Два года. Всемирная гарантия. Угу. Вот, вот это есть. тоже, да, семьсот пятьдесят лир. Вот, посмотрите, пожалуйста. Очень интересная. Угу. Ага. У нее есть и э, солнцевитная площадка. Угу. Обычная а мы привет. Ага. Обычные очки совсем такие простые. Простые. Но они тоже здесь с металлическими душками. Стоят такие шестьсот. 600... Да, шестьсот пятьдесят лир. Кстати, напишите в комментариях, какие вы любите очки э, летом носить. Простые, совершенно простые, простая, право простые стекла, или э, летом вы даете волю своей фантазии и действительно ищете что-то вот такое вот оригинальное. Вот, например, у нее вот такая вот uh -huh. модель есть, вот с лазером это uh -huh. сделано. Ой, да. тоже Да, даже у нее такой цвет, цвет тоже есть, вот, например, uh -huh. вот у нее такой цвет тоже есть, очень хороший, красивый. Это необычные очки, да, очень необычные, необычные очки, очки. От, оправа, оттеняющие, uh -huh. стоят они 550. 550 лир, mm -hmm. вот такой вот цвет есть. И вот такой тоже. А что? Также у вас в оптике есть большое количество различных брендов известных, mm -hmm. такие как, например, что здесь у нас? Tom Ford. Tom да? Ford, mm -hmm. Rachel. Рэйчел. Кристиан Диор. Карера. Дольче Габана. Марк Джейкобс, и смотрите, вот э, в такой вот сумочке-футляре, да, они mm -hmm. продаются, да. Очень, интересно. очень интересно. И такая модель, например, Рэйчел, кстати, недорогая, стоит 850 лир, mm -hmm. но это такие очки на ценителей. И сейчас, кстати, в моде вот такие вот маленькие сумочки, но, ну, конечно, кросс ее невозможно использовать, но смотрите, как вот вечерняя, да? и очки и сумочка, все в да, все в одном флаконе. И другое, это не все марки у нас, большое количество известных марок. И, конечно же, есть такие как Кристиан Диор, например, вот такие вот очень красивые очки Кристиан Диор стоят они 4800 лир. И все вот эти вот очки оригинальные, они у вас с сертификатами. И, конечно же, срок годности и так далее. обслуживания. Сколько вообще срок годности на очки? Есть ли такое? Два года всемирная гарантия есть. Ага, всемирная гарантия. Всемирная есть. Вот Райба у нас очень много моделей, настоящие итальянские райба. У нее тоже два года всемирная гарантия. гарантия да. ага. Очень много моделей, кстати, вот такие вот классические, и есть модели э, суперсовременные. И вот такие вот, Держите. Вот такие вот новые модели Ray Ban очень классные, да оригинальные, надо померить. Кстати, и ш... вам все идет. Да. А кстати, вы знаете, что классно, что они полностью защищают и солнце, даже через низ оно не проникает, и вот это вот на самом деле моя любимая форма огромная, и максимально они защищают, конечно же, вот ультрафиолетовой. И посмотрите, какая здесь интересная деталь для носа. Да все прям очень удобно. Да, да, очень да. удобно. Все продумано прямо вот для удобства. Также огромный выбор очков, оправ для очков, да? Да. Вот от таких металлических и все на самом деле все. Цвет, да, все есть. цвета радуги какие хотите. От скольки начинаются три от, от 300 лир начинаются цены на правый угу. и, и мужские, и детские, и, да. и женские, и, женские тоже. и есть очень много разных цветов, розовые, вот такие вот фиолетовые, да? классические тоже есть, классические, вот такие вот, например, черные, да? угу. Прям вот. классический, но с разными интересными деталями, в общем, друзья, если вы хотите выбрать себе что-то, невозможно вам показать весь ассортимент. Нужно приходить, мерить, да, потому что, например, кажется, что вот эти вот очки мне подойдут, да, ой, как мне нравится эта право, когда померишь, на самом деле, и в ширину лица она не вписывается, и по форме не подходит. Поэтому очки – это вот настолько индивидуальные вещи, как по цене, так и по форме. Поэтому есть... Вот, например, у нас такие модели есть. Настоящий титаниум, вот так открывается, mm -hmm. очень легкая. Но ну, это супер современные да, да. модели. Прям, прям они. Я не знаю, сколько они грамм весят. 3-4 Наверное, три с половиной. И их, э, если на них сядешь, ничего не будет. Да, у всех кто на суточке проблемы, если на них сядешь. А, конечно, мы потому что так снимаем, и здесь постоянно бывает проблема. А вот этих оправок вообще ничего не проблемы нет. вообще проблем. И если вы любите что-то классическое, вот такая вот более классическая право, да, более такая э, солидная, в общем, можно найти и выбрать от суперклассики для адвокатов, писателей, да. до там скейтбордеров, сноубордистов, все, да, всё. и всех. Поэтому, друзья, очки это очень индивидуальная вещь, приходите, меряйте. И я вам всегда говорю о том что когда вы берете какую-то вещь даже очки mm -hmm. всегда продумаете продумывайте свой целостный mm -hmm. образ mm -hmm. и mm -hmm. есть вот такие вот очки которые э, полуоправа полустеку mm -hmm. называется да то есть снизу без mm -hmm. uh, без оправы, без оправы, без да. оправы да. Да. они смотрятся такими вот, очень вот как красивые вот, как бабочка вот да. например. смотрите вот здесь тоже вот очень легкие, они такие воздушные прям. Угу. Ну и, конечно же, если мы говорим про оригинальные очки, одна из тоже оригинальных оправ, зеленая. Подойдет кому? Кому подошла бы вот такая вот зеленая оправа? Обязательно напишите в комментариях, кому бы подошла такая оправа. Вот мне, я сейчас на первый взгляд даже и не какому-нибудь... Ну, в принципе, это 16-17. Летная, тоже может этот, э, как uh -huh. бы, одеть. Да. В принципе, 60 лет тоже может быть. В зависимости от стиля. Да. Друзья, напишите обязательно в комментариях, кому, кого вы видите вот в этой вот, э, зеленой и зеленой, зеленой. Ну, Оксана, спасибо вам большое за то, что вы все подробно рассказали. Как я вам говорила, тоана Аптик Оксана говорит на русском языке. Если у вас будут какие-то вопросы по поводу оправ, стекол, солнцезащитных, солнцезащитных очков и так далее, в описании к видео мы оставим номер mm -hmm. WhatsApp. Mm -hmm. И обязательно пишите, задавайте вопросы, просите фотографии, потому что очень многие спрашивают, есть ли такая правая такая. Оксана вам все сфоткает и отправит. Orta yaşın üzerindeki e, uzak ve yakın sorunu olan insanlara e, progresif camlar tavsiye ediyoruz. O camların da standartları var. Bu standartları daha da genişleterekten kişilerin daha rahat görmesini sağlıyoruz. Yaptığımız işlemler, bakın bunlar standart cam, daha genişi, daha genişi, daha genişi camlar yapıyoruz. Camın özelliklerinde Çizilmeye dayanıklı Parmak izine dayanıklı Toza karşı Ve buğuya dayanıklı camlar yapıyoruz, kaplamalar. Camların en önemli kısımlarından birisi de kaplamalardır. Gece araba kullanırken çok daha rahat ettireceğimiz camlar e, mevcut elimizde. Bunlar da müşterimize sunuyoruz. İnce ettirilmişlik özellikleri. Elimizde artı ve eksi camlara dair ince oranlarını bu şekilde gösterebiliriz. Bu kadar kalın bir gözlüğü çok daha ince hale getirebiliriz. Çok daha ince bir şekle sokabiliriz. Kullandığımız camlarda Fransız Essilor firmasına ait camlar ve Alman Zeiss firmasına ait camlar bu şekilde garantili bir cam servisi. Сейчас мы Айхану выбрали три пары оправы, и он их будет мерить. Первая оправа. Очень легкая эта оправа. Но Айхану с его зрением слишком большая. Есть вот такая вот интересная. Нам посоветовали взять более узкие очки. Потому что такие у особенности глаз, он будет их использовать только в офисе эти очки. И вот это вот третье оправа, напишите какая вам больше нравится, но больше всего нам понравилась вот это вот оправа. Альхан. Бук я это у hmm. yani evet. evet, da Друзья, я тоже себе выбрала три оправы. Сейчас я ищу себе оправу. Она должна быть черной. И я хочу более округлую оправу. Ну, в идеале она должна быть... Вот такая вот как эта по форме, и совершенно простая без каких-либо э, деталей таких видимых. Мне очень понравилась вот эта оправа, Tom Ford Udemy, она э, очень интересной такой формы, и я хочу что-нибудь интересное и такое строгое. Мне кажется, это очень красиво оправа, и здесь, правда, есть вот такие вот детали, золотые и э, очень интересная деталь вот здесь и мне кажется это право мне подходит как вам кажется вторая оправа тоже э, темная но с такими вот э, интересными э, даже не деталями а принтом видите да что она здесь э, не совсем черная а с такими вот э, точечками она не такая яркая как вот эта на самом деле это очень яркая а это более такая спокойная вот такая вот и а вот это вот армани и очень легкая чок хафиф очень легкая но металлическая тоже такая классическая модель без каких-либо видимых деталей и мне кажется, вот это вот тоже очень хорошее. Напишите обязательно в комментариях, какая вам больше понравилась. Я вот думаю брать либо вот эту вот армании, потому что по форме мне очень подошло и по деталям, либо вот это. Сейчас Айхану будут делать очки и сначала измеряют расстояние между зрачками. Друзья, если вы хотите сделать замер вашего зрения, то в этой оптике тоже вам помогут, предложат врача, к которому вы можете съездить и измерить ваше зрение. Потому что в Турциях в оптике зрение измерять запрещено. Также вы можете с собой привести рецепт от вашего врача, либо ваши старые очки, по которым замерят вам зрение и здесь у них расположены аппараты нового поколения где сейчас Айхана будут делать его очки вот оправа Айхана взяли одно из стекол и сейчас на вот этом вот аппарате будут замерять стекло для того чтобы в дальнейшем вырезать Прям под оправу Айхана. Иди замер произведен буквально за 5 секунд. Сделали замер сначала правой линзы. И Теперь сюда. вставляют левую линзу и также будут и делать линзу. замер левой e линзы также сейчас вводит все данные и самое главное это информацию о расстоянии между значками. Сейчас введут все данные и компьютер автоматически поставит, отцентрует вот эти вот линзы. Все, компьютер от центровал и сейчас вот эти вот данные перенесут вот на этот компьютер и на вот этом аппарате будут вырезать уже стекло под оправу Эхана. все данные внесли в компьютер и сейчас линза будет по форме оправы линзу будут обрезать Одна линза готова. Вот так вот она получилась. И теперь вставляем вторую. Угу. Вставляем вторую. И также компьютер задал время, 3 минуты, и будет готово. то, что показали, рассказали, ну и конечно же сделали классные очки. Оксана, приглашайте Джембей, давец это Оксана, приглашайте всех к себе. Приглашаем кому надо очки. Солнцезащитная, нормальная оправа, просто для зрения. Приглашаем. Друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео и что оно было, конечно же, для вас полезным. Поэтому добро пожаловать в Аланию, в Туана-Оптик, ну и, конечно же, в Турцию. Отдыхайте, наслаждайтесь морем, солнцем, ну и, конечно же, не забывайте беспокоиться о своем здоровье и о своем зрении. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. пока Пока-пока.